Всем случайно вспоминаю Я юности минуты и часы И как со стороны я наблюдаю Ведь не было там в прошлом пустоты. Каждый день наполнен дивным светом, Какая бы погода ни была. И радостные сны перед рассветом, И завтра будет лучше, чем вчера. И не вернется Детство и юность Все вдали И не вернется Детство и юность Даль А так Времени разлук. Но, видимо, все это уже прошло. А прошлое, как видно, не вернуть. Осталось только помнить о хорошем. В этой жизни каждому свой путь Уже все прошло И все осталось позади И не вернется детство и юность Все вдали и не вернется детство и юность.